Так, ну вот, все недостающие части мы заклеили скотчем, заформовали. Чуть-чуть, конечно, скотча не хватило, но сейчас мы найдем. Так, ребят, внутреннюю часть мы все проклели. Как видите, все щели прошлись. Вот тут, конечно, забыл я. Сейчас еще пройдемся. Сейчас тут еще намажем. Здесь уже все, закончил я. Еще слой один нанесем и будем феном высушивать. Феном сушить, пока она не встанет. Быструю, быструю сушку сделаем. Ну вот так вот у нас получилось. Так, ну вот, смотрите, подогрели, закипела, эпоксидка засохла. Вот она вот такая вот стала. Но это по-быстрому, чтобы сделать, я делаю, ну, грею, грею феном так что дальше сейчас накидываем Так, ну вот второй слой вот финишной шпаклевки положили, первый слой мы вышкурили, сейчас только мелкие недочеты убираем, ну и все, вот такой вот бампер у нас получится. Грунтовать я не буду, сразу выкрушу. Так вот, крыли еще словим. Вот так вот у нас получается. Ну и сейчас лаком покрою. и все. На этом. Так, ребят, все краска высохла. Вчера я окрасил. Сейчас прикинул эти хромированные ставки и вот так вот уже смотрится сейчас мы номера навесим все навесим бампер не на ну просто вот туманки не подключен сейчас я скину вот с этой решеткой я думал хромированную вот эту ставку будет прям сочетаться ну, сейчас посмотрим но уже видите что был бампер какой и какой стал я просто попроб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 хоро ш го